всем привет сейчас я продемонстрирую как можно решить проблему э, э, с салазками на корпусе если они отсутствуют или если нет возможности поставить э, жесткий диск и э, SSD в отсек для жестких дисков либо он отсутствует в общем берем э, вот такую вот штуку переходник э, 525 по моему называется вот. В 3.5 И тут еще плюс В 2.5 вот. И значит что я сделал я, я купил корпус Для клиента И у меня отсутствовали Стандартные вот эти вот, знаете Такие салазки На которые ну, крепишь Hard 3.5 И соответственно Пихаешь их в корпус да? То есть как в дорогих корпусах вот, и, соответственно, я обнаружил, что здесь имеются в этом корпусе такие салазки. Вот, я их кое-как вытащил там. А, здесь я прикрутил SSD новенький. Вот, а, прикрутил я его особым образом. А, тут вот есть такие углубления, и чтобы, как бы, вот правильно входами его установить, да, а, тут, как бы, ну, не установишь, потому что... Расстояние будет слишком большое Потому что здесь углубление А по краям SSD Здесь наоборот возвышенность как бы небольшая да, И получается его можно Горизонтально как бы поставить да. Но мне этот вариант не подходил Потому что тогда Вот здесь вот сбоку будут выходы SATA питания И обычный вот. Соответственно у меня были Вот такие вот салазочки Я думаю их использовать для сборки они называются Orico AC325-1S-V1 это короче на отсек э, э, ну, для отсека 3.5 для SSD то есть адаптер под SSD в стандартный HDD слот 3.5 вот и соответственно мне повезло что в этой штуке были вот такие резиновые прокладочки соответственно для вот этого вот углубления они очень хорошо подходят. То есть я их вставил просто под SSD. С другой стороны я затянул вот такими длинными винтиками. Получается вот так вот с этой стороны. Как бы нище, да? Вот и все. Вот SSD прикрутился. Все отлично. Соответственно, жесткий диск я прикрутил с обратной стороны. Тут тоже все влезло. Все окей. вот так вот можно посмотреть в разрезе. Там видны эти резиновые прокладочки. Вот. Ну и все. Жесткий можно было закрепить, как бы вот здесь, вот, с боков в дырочке. Но я посмотрел, что здесь есть под него вот такие крепления. То есть он как бы закреплен вот так вот через нище. И SSD через нище, и это через нище. Сюда поставил винтики от HP корпуса и собственно все отлично. Теперь главное это все обратно запихать, чтобы все влезло. Возможно, придется снимать э, видеокарту, чтобы это все ставить. Вот такое вот решение можно сделать. Э, если у вас нету салазок для HD, можно просто купить 5 5,25 такие салазки и поставить сюда сразу. И жесткий, и SSD вместе. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайк, если вам было полезно это видео. Пишите ваши вопросы или любые комментарии, если вам помогло. Всем спасибо, всем пока.